Приветствую ребят, с вами Елисеев Михаил. Я в этом видео хочу поделиться с вами выводом из трех самых наиболее старых и наиболее платящих кранов. Они есть вот в этом списке. Список вы найдете, ссылку на него в описании под этим видео. И чтобы найти эти краны, можно здесь, в этой страничке, чтобы не искать их вот так, вот перебирать через все вот эти 50 штук, нажимаем на клавиатуре Ctrl F и пишем Free и вот он у нас, это один из тех самых хороших кранов. И также пишем Free Doge, это его брат-близнец, который раздает доги. И самый крутейший кран вообще из всех вот этих, да и всех кранов, которых я видел. Это кран-гигант, который существует давно и в нем крутится миллионы долларов. В нем были, конечно, проблемы, потому что им отключили вроде как рекламу Google AdSense. Но сейчас эти проблемы уже решены. И давайте сейчас мы его тоже найдем. Он называется «Бонус Биткоин». Здесь нужно написать в поиске на строке. Ну, как я уже говорил, нажимаем Ctrl-F на клавиатуре и набираем «Бонус вот Биткоин». И вот он у нас подсвечен. Нажимаем «Открыть в новой вкладке». Давайте сначала мы соберем с них со всех денежки. Итак, первый кран Bitcoin, Ребят, здесь можно также собирать, даже не меняя страну. Вот видите, я не, не использую здесь плагин холла. И со своим домашним русским IP я сейчас буду собирать. Для этого нужно опуститься у нас, так, нажать вот здесь FreeBTC. И видим, что у нас сейчас пока 15 минут. Это до следующего сбора. Поэтому пока давайте перейдем к его брату, Dogecoin, потому что я здесь уже собирал. И здесь мы соберем. Для этого нужно нажать Free Dogecoin, опуститься вниз и нажимаем здесь Claim You Free Doge... Now. Здесь у нас стоит IP-шник смена. Я здесь использую Индию. С Индией тут все у меня проходит. Сейчас у меня на счету 199 доджиков. Кстати, мне с этого крана был сделан вывод в районе 5000 доджиков. Потому что здесь вывод можно также поставить на автомат. Итак, нажимаем «Я не робот». Рекомендую, если у вас будет какая-то другая капча, поставить именно рекапчу версия 2». И нажимаем роу. У нас ролятся цифры, которые нам должны выпасть. И мы выиграли 472. Откуда они взялись? из вот этих вот параметров. Вот в этой таблице указано, что если у вас выпадает цифра, исходя из вот этих параметров, то есть от 0 до 9885, вы получаете 472. Если выпадает цифра из других параметров, то вы получаете совсем другую сумму. Даже до 514 дочек за раз. И видим, что здесь можно собрать а, через каждый час. Следующий сбор я могу сделать через 59 минут. Ну хорошо, этот кран пока мы ждем. Через 13 минут я вам покажу, как собирать. Давайте соберем вот с этого крана-гиганта. Он платит, ребят, просто бешеные бабки. Здесь обязательно... Давайте мы сейчас поставим другую страну, США. Я использую плагин Холла. Если у вас будет проблемы, тоже... Вы можете скачать этот плагин. Он ставится на Google Chrome. Ссылочку на этот плагин я оставлю тоже в описании под этим видео. Выбираете, чтобы у вас тут стоял именно флаг США. Если еще вы не зарегистрированы, давайте я покажу, как здесь зарегистрироваться. У вас появится вот такое окно, как только вы зашли вот с этих списков кранов на вот этот кран. Нажимаем «Регистр» и здесь вы должны заполнить. Заполняйте свой e-mail адрес. Пароль, подтверждайте пароль. Здесь ставите галочку «Я не робот». Кстати, используйте обязательно e-mail адрес. Почта должна быть Gmail. На другие адреса, к сожалению, бывают проблемы с приходом э, ссылок подтверждающих. Не забудьте здесь поставить птичку, что я подтверждаю и соблюдать соблюдаю Буду правила. Экрана. И нажимаем вот здесь. Мне просто вот не видно. Нажать надо «Регистр». Все. Можете потом зайти на свой e-mail и проверить активационную ссылку. Пройдете по ней. У вас также появится вот это ваше окно. Нажимаете Sign In. Здесь вы вводите ваш e-mail адрес, с которым вы регистрировались, и вводите пароль. Нажимаем Sign In. И сейчас у меня уже собрано 1 миллион 420 тысяч сатоши. Просто представьте, какая это огромная сумма. Как здесь собирать и почему этот кран столько хорош? Вы здесь можете собрать максимально 5 тысяч сатоши каждые 15 минут. Ребят, да, конечно же, бывает у других кранов тоже хорошая выдача, но этот кран выдает всегда и никогда он не подводил своих клиентов. Потому что вы знаете, что самые крупные игроки играют по-крупному и не будут они обманывать и юлить, и не будут вам э, скупиться какие-то там ради э, 200-300 сатуши. Если они сказали, что они будут платить, то значит они платят. Так и есть с этим краном эта штука работает. Давайте соберем Сатоши, нужно опуститься вниз, у нас есть такая капча, ее ставим здесь галочку и нажимаем Claim Now. Итак, вы получили 439 Сатоши на ваш баланс. Вот такой баланс у меня сейчас, ребят, мы его будем выводить. Кстати, здесь можно выводить 15 минут, то есть собирать через каждый 15-минутный период. Реферальная система здесь 50%. Вы можете найти свою реферальную ссылку и давать ее друзьям, чтобы они собирали. Тогда вам будет даваться больше. Здесь есть, кстати, поощрение. Если вы выводите больше, чем определенная сумма, вам дается на некоторые проценты больше. Давайте я покажу, как это посмотреть. Нажмем вот здесь «Аккаунт». И здесь есть Виздрав. Давайте нажмем Виздрав. Внимание. Сейчас у меня стоит какое-то все-таки ограничение, что я могу из всех этих 1 400 вывести всего 1 380 000. Но всего лишь 100 000. Ну, по сравнению с той суммой, которая у меня сейчас на вывод есть, какие-то там 100 000 сатоши, это мелочи, ребят. И есть, кстати, бонусы. Итак, первый бонус это 2%, если вы вводите больше, чем 100 000. Например... У вас есть 100 тысяч, вот вы хотите их вывести, поставите на вывод 100 тысяч, а получаете уже 102 тысячи. И есть 5% бонус, которым я сейчас воспользуюсь. Кран поощряет тех работников, кто собирает здесь Сатоши, чтобы они не выводили слишком часто, ему это конечно выгодно. А вам выгодно, потому что вы получаете бонус от крана, видите, 5%. Тут так и написано, что, допустим, вы выводите 2 миллиона Сатоши, то есть это больше, чем 1 миллион. Потому что бонус 5% начинается от 1 миллиона. А вы получите 2 миллиона 100. 000, то есть плюс 5% от вот этой суммы дополнительной бонусной. У меня сейчас есть 1 миллион 300 на вывод. Ну, соответственно, это с учетом вот этого бонуса как раз таки. Хоть у меня и общая сумма там миллион четыреста, но они там не какую-то сумму задерживают, чтобы она у нас всегда оставалась на балансе. Но все равно 5% бонус всегда радует. Итак, как здесь вывести? Давайте сюда. Мы должны обязательно ввести свой адрес биткоин кошелька. Если у вас еще его нет, вы можете его завести, например, на сайте Holy Transaction. Вот здесь в балансе смотрим, у нас есть биткоин ваш баланс и номер биткоин кошелька, нажимаем «Копи», у нас выделен наш номер биткоин кошелька, его мы нажимаем «Копировать», вставляем вот сюда, вводим наш пароль, который вы вводили при регистрации, с которым вы логинитесь на этот сайт. Как только ввели, нажимаем допустим «Виздрафау». Если хотите вывести не всю сумму, а можете вывести только часть. Вот тут указываете сумму, которую вы хотите вывести, нажимаем «Издрав». Я же буду выводить вместе все мои сатошики с 5% бонусом, нажимаем ALP, и нам предупреждение выскакивает, хотите ли вы действительно вывести вот эту сумму, восемьдесят сатоши на ваш биткоин-кошелек. Нажимаем «Конфирм и «Подтвердить вывод». И когда, ребят, я нажал на кнопку на вывод, мне показалась ошибка, что я не могу вывести. Пожалуйста, повторите вывод. После этого я написал письмо, но зря его написал. Я написал о том, что я не могу вывести э, свою сумму. Наверное, потому что у них не хватало денег, чтобы вывести такой крупный объем Сатоши. Но на самом деле я зря поспешил, потому что мне пришло письмо. Давайте я покажу свой e-mail сразу же. Hi. Типа мы получили запрос на вывод 1300 миллион а, 383 сатоши в, с вашего баланса, вот на этот кошелек. Чтобы подтвердить вывод, пожалуйста, нажмите на эту ссылку и тогда вам будут денежки выведены. Внимание, эта ссылка будет действовать в течение 60 минут. Поэтому, ребят, если вы нажали на вывод и у вас появилось такое типа окошко, вроде как error, не спешите, не паникуйте, и может быть это а, появляется только когда вы вводите такие большие суммы, по крайней мере я вывожу такую большую сумму только первый раз, ну хорошо, у меня сейчас на балансе остается 1423 сатоши с теми удержанными сатошами, которые мне оставались, и сейчас давайте мы нажмем на эту ссылку, чтобы подтвердить наш вывод, нажимаем на нее, происходит подтверждение, Подтверждение вывода. Был получен вывод. 1 383 сатоши. И вывод будет произведен в течение 24 часов. Давайте нажмем Close. И так как я уже писал и нажимал на ссылку в своем Firefox, а было залогинен в Chrome. Давайте здесь мы обновим страничку и посмотрим сколько у нас сейчас есть на балансе. Итак, на балансе у нас осталось всего 40 тысяч. Давайте нажмем Весь дровал. И баланс на вывод 132 сатоши. Если здесь нажать на кнопку аккаунт, нам покажут последние операции. Смотрите, 5% я получил в виде бонуса 69 тысяч. Это потому что я выводил больше чем 1 миллион. Если же мы опустимся вниз, мы можем увидеть все наши транзакции. И смотрите, 10 апреля мы выводим 1 миллион 400 20, 452 Сатоши. Я не знаю, ребят, почему они отправляют именно вот такую сумму, но, скорее всего, тут какая-то еще дополнительная штучка, либо это какая-то комиссия вставляется. По крайней мере, я выводил миллион триста с чем-то. Ну, да ладно. Не буду ждать, а давайте проверим, выводил ли мне кран до этого. Итак, вот у меня есть 27 го Марта Две недели назад примерно я выводил 804 тысячи сатуши, Неплохая сумма. Давайте посмотрим. 804 тысячи мне приходили 27 марта. Я захожу на свой Holy Transaction. Нажимаем история. Так, опускаемся вниз. Давайте посмотрим все 100 транзакций. 27 число. Итак, 27 числа у нас 884 тысячи, 888, это не то, но смотрите, ребят, тут есть такая фишка, что вам пишет, что выводит у вас 27 числа, на самом деле это именно дата, когда вы выявили, поставили на вывод, а приходит через 24 часа, то есть на следующий день. Нужно посмотреть 27 число, запомните эту цифру, 804, 330 и смотрим 28 число. И видим, что 28 число, через 24 часа после моего отправления на вывод, я получил 804 330 биткоинов. Поэтому кран платит. Можете здесь собирать. Кран очень хороший. Иногда здесь можно собирать. И выпадает сумма до 5000 сатошей каждые 10 минут. Ну а теперь у нас вот на этом кране Free Bitcoin полностью прошел счетчик, и мы можем вывести 482 сатоши. Давайте сначала мы соберем Сатоши, для этого нужно опуститься вниз и нажимаем «Claim your free BTC now». Жмем вот здесь галочку «Я не робот», жмем «Roll», видим, что вы используете плакатор рекламы. Ребят, как его обойти? на вот эту холлу и выбираем какую-то страну, например, Соединенные Штаты. видим, что реклама сразу отображается. Соответственно, нам сейчас дадутся тоже. Опускаемся вниз и нажимаем Claim you free BTC now. Итак, опять нажимаем Я не робот. И теперь нужно проролить. Проролить, чтобы прокрутить рулетку, какой нам номер будет выдан. Наш адрес IP заблокирован. ребят, потому что пользуйтесь наиболее редко используемыми странами. США уже заюзали, давайте используем, к примеру, Германию. Выбираем Германию. Контролируйте, у вас должна отображаться реклама. Только тогда вам будут давать. У меня почему-то получилось 4 минуты. Ну, давайте подождем. 4 минуты прошло, и мы можем опять собрать наши сатоши. Нажимаем Claim You FreeBTC Now. Сейчас мы собираем с флагом Германии, с IP, немецкий. Нажимаем Я не робот и выбираем кнопку Roll. Опять наш адрес заблокирован. Ну давайте попробуем выберем Индию. И с индийским IP сейчас попробуем собрать. Нажимаем Claim You free BTC now. Жмем Я не робот и нажимаем Roll. И мы собрали 436 BTC и получили 2 лотерейных билета. Кто не знает, ребят, посмотрите мои предыдущие видео по экранам, я там рассказываю, для чего эти лотерейные билеты нужны. А если коротко, есть такая кнопка лотерея, лотерея пройдет уже 46-ая, здесь вы получаете, если первое место займете, то почти 3 биткоина, представьте. А всего здесь 10 мест, соответственно, чем меньше места, тем меньше призовой фонд. Люди тут выигрывают. Смотрите, у кого есть 196 билетов. То есть, когда вы собираете сатоши, вы получаете билеты. А, соответственно, свой шанс выигрыш. Чем больше у вас этих билетов, тем больше шанс выигрыш. Давайте сейчас мы попробуем вывести все наши сатоши, которые у нас собрались. Нажимаем «Вездрав». Есть три способа вывести. Автоматический, ручной и моментальный. Ну, моментально, ребята, не дерзут большие суммы. 15-минутное ожидание, вы получите свои Сатоши. Нам не нужно это. Мы можем подождать. Нажимаем мануальное. С вас возьму всего 400 Сатошиков. Минимальный вывод здесь 10 300 Сатоши. Соответственно, 4 Сатоши у нас идут на комиссию. И давайте выведем 483 тысячи. Нажимаем «Виздрав». Отлично, в течение 48 часов мы можем получить вот эти деньги. Сегодня уже 13 апреля, и давайте посмотрим, пришли мне деньги от бонус биткоин и от free биткоин. Зайдем в свой холли транзакшн, посмотрим кошелек. Вот мой кошелек, сейчас тут есть 3 миллиона, посмотрим историю. Вчера у меня не получилось, ребят, записать свой обзор. Давайте посмотрим, сколько мы здесь выводили. Так, опускаемся вниз, смотрим, 10 числа, 10 апреля мы выводили 1 452 000 сатоши, давайте их здесь найдем, так, 10 числа мы выводили 1 452 000, и вот видим, что 1 452 000 сатоши я получил, но уже, к сожалению, через 2 дня. Хоть здесь пишут, что 24 часа, но по факту, ребят, приходит через 2 дня. Это я уже замечал по всем выводам. Потому что я искал, по их утверждениям, что они выводят в течение суток. Я через сутки искал, не находил через сутки. Поэтому проект этот платит. Я всем советую бонус биткоин, как самый хороший и самый щедрый, я думаю, что кран, который платит очень-очень уже долгое время. И следующий старичок-долгожитель FreeBitcoin. Мы здесь выводили денежки. Здесь мы выводили 483 тысячи сатошей. Кстати, у меня сейчас уже есть на балансе, я набрал 68 тысяч сатоши. Давайте мы сейчас посмотрим, пришли ли они мне. Я выводил деньги 10 апреля, почти 11 апреля, потому что это было в 23 э, часа вечера. 11 число, 11 числа в 2 часа ночи, то есть буквально прошло 4 часа, и я получил свои 482 тысячи сатоши. Поэтому, ребят, кран платит, всем его тоже советую. Вот эти три крана, самые старые и самые надежные, здесь собирать нужно в первую очередь. Всем их рекомендую. Собирать сатоши и получать биткоин из кранов, это наиболее хороший способ, чтобы зарабатывать без вложений. Особенно для новичков, которые только зашли в интернет и не знают с чему начать. На этом видео буду заканчивать. Если оно вам понравилось, поставьте большой палец вверх. Если нет, ну, влепите мне дизлайк. А с вами был Елисеев Михаил. Не забудьте подписаться на канал. Всем больших заработков. Пока-пока.